Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. здравствуйте. Да. Так, ну что, немножко ввели мы эту тему. Вы знаете, перед эфиром я просил задавать вопросы, и, честно говоря, пришли очень хорошие вопросы. Честно говоря, вопросы пришли настолько хорошие, что даже я сам вот, все утро читал и думал, да, вот как вот я вот готов ответить на эти вопросы. Поэтому я думаю, что мы построим на самом наш эфир именно в плане ответов на эти вопросы прежде всего. Да? Но для начала я не могу не задавать вам вот прямой такой вопрос в лоб, если вы не против так откровенно спросить. Конечно, конечно. У нас Хорошо. честный разговор, как говорится, прямой, ответ, честный, прямой вопрос, честный ответ. А вы знаете, да, на самом деле, мне кажется, прямые вопросы, они как раз очень сильно всегда раскрывают контент. Так вот прямой вопрос вот вашего психолога. Насколько часто в этом опыте вы встречаетесь с конфликтами, в том числе глубокими конфликтами внутри пары в отношении денег и финансов? Насколько это вообще частая история в вашей практике? Знаете, как правило, приходят с другой, с другими причинами на их взгляд, но очень часто исток находится в финансах, довольно часто. Ну процентов 20-то точно есть на этой почве, а хотя копнуть если глубже, то можно еще побольше найти. То есть это достаточно большой процент. Вот это всегда удивительная для меня история, потому что, честно говоря, когда я начинал практику в финансовом консалтинге, который, казалась бы про деньги, про инвестиции, ну то есть совсем не про психологию, не про отношения между мужчиной и женщиной. Ну, мягко говоря, да, где одно, а где другое. Но по мере накопления опыта консультирования я стал понимать, что... Очень часто у клиентов действительно внутри семьи происходит абсолютно непостижимая лично для меня вещи, потому что у нас с женой не было ни одного за нашу историю. 16 лет мы в браке, если я не ошибаюсь, 16-17 лет, что-то вроде этого. Мы никогда не помним даже годовщину свадьбы и иногда спорим по поводу того, когда в каком году мы точно вступили в брак, да, но, в общем, прошло уже достаточно много времени позади, много всего э -э -э, хорошего, включая троих детей. Так вот, у меня с женой ни разу в жизни не было ни одного финансового конфликта, никогда не было. Полная синергия. Ну, то есть мы вместе допускали какие-то ошибки, естественно, да, вместе достижения, да, как бы всегда полная вот, полная взаимная ясность и понимание Внимание. Но когда я начал частную практику, ко мне, ко мне стали приходить люди, иногда они приходят парами, это означает, скорее всего, что все хорошо, иногда приходит отдельно мужчина, отдельно женщина, и очень часто, вот как-то вот, на финансовые, повторюсь, консультации, да, мы, мы вообще не про отношения, про психологию и так далее, у нас тема разговора всегда другая, времени мало, да, но очень часто, я думаю, что больше, чем в 20% случаев всплывают какие-то вещи, связанные с... Э, вот этой вот десинхронизации, десинхронизации в отношении денег и финансов между мужем и женой. И на каком-то этапе я стал понимать, что действительно очень большая проблема, она очень частая, она, она невероятно часто встречается, и она, честно говоря, зачастую просто хоронит любые благие пожелания там, мужа или жены в отношении денег, накоплений, там, подготовки к пенсии и так далее, просто потому что э, партнер... Да, любимый человек, он торпедирует просто вот все вот эти вот хорошие мысли, планы, пожелания и так далее. Вот, и я, наверное, ну, соглашусь, что действительно по всей видимости это достаточно большая проблема, ну, не говоря уже в принципе о том, что 52%, если я не ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь, 52% браков в России, Украине, Беларуси распадаются. Эти три страны, наши три страны находятся на первом месте в мире по нестабильности семейных отношений. Тут уж не будем сейчас пытаться понять, почему это происходит, но вот, тем не менее, наверное, одна из проблем это в том числе и то, что такая краеугольная камень, краеугольный камень, да, в, в совместной жизни, материальное благополучие, вот этот вопрос вызывает у людей разногласия. Наверное, потом на это накладывается следующее, следующее, следующее, ну и после этого это приходит в форму. вы финансист, вы человек в этой среде, Поэтому ничего удивительного, что вы на деньги делаете такой упор, что это достаточно серьезная причина. Я пошире смотрю на ситуацию и провожу консультации, действительно, достаточно много семейных консультаций. И хочу сказать, что причина не столь в финансах, не от количества финансов возникают чаще всего конфликты, а финансовые вопросы, вообще конфликты на этой почве возникают из-за неверного распределения финансов в семье. Поэтому, мало ли финансов в семье, много ли, а причина зачастую одна это неверное распределение, неумение грамотно распределить деньги в семье. И это я отношу больше к такой категории. Непрофессионализм. И в первую очередь мужчин. Не, мужчины Профессионалы в бизнесе, профессионалы в финансах, они зачастую в микроэкономике, то есть в семейной экономике, полные дилетанты и зачастую там руководят не они, а женщины. И вот здесь вот начинаются конфликты, особенно когда, и даже когда большие деньги, там особо острые конфликты. То есть именно распределение средств в семье, вот где корень финансовых проблем а не потому, что там мало их или много. Это второй вопрос. А первый вопрос – неграмотное, неверное распределение финансов. Финансовое. То есть вы видите корень проблемы, видите, я, я, я вижу корень проблемы в психологических вопросах, а вы видите корень проблемы, получается, в финансовой грамотности. Да. Ну, наверное, это нормально между экспертами, так сказать, разного, разных профилей. Анатолий, я предлагаю, честно говоря, сделать следующее. Поскольку действительно пришли очень хорошие вопросы, они у меня суммированы. Давайте, может быть, мы прям по ним начнем, вот, начнем общаться. Да? И здесь как раз, я думаю, что будет очень интересно обменяться мнениями психолога и финансиста на тему того, а как, собственно говоря, вот, отвечать на тот или иной вопрос. Я прямо вот начинаю цитировать. Друзья, вы можете писать вопросы прямо в эфир, сюда, в комментарии. И мы тоже будем на них отвечать. Единственное, что тема очень большая, и да, и у нас довольно-таки мало времени, то есть мы всегда стремимся вложиться в 30, максимум 40 минут, поэтому не обижайтесь, какие-то вопросы мы пропустим. Всегда можно написать после, да, и, соответственно, потом мы в любом случае так или иначе постараемся ответить, даже если мы не успели это сделать в прямом эфире. Ну вот те вопросы, которые были присланы заранее, они, естественно, находятся у нас в неком привилегированном положении. да. Так, я прям цитирую, да? Как начать и не бросить? Ну, видимо, имеется в виду начать грамотно заниматься личными финансами и так далее. Как не потерять мотивацию на длинной дистанции? Какие аргументы лучше всего срабатывают из вашей практики? Здесь обращение и ко мне, и к вам одновременно. Для мотивации человека начать вести семейный бюджет. Вот есть у вас мнение по этому вопросу? Я... На этот вопрос отвечу чуть немножко от печки, как говорится. Подальше разбегусь, чтобы лучше ответить. Дело в том, что вы, вот, вы профессионал в своей сфере. Согласны, да? Вы профессионал. И вы прекрасно понимаете отличие профессионала от дилетанта. Так вот, в семейном бюджетировании, вообще в семейной тематике финансовой, 90% людей, 90% с лишним, это безграмотные, это, по сути, даже невежественные люди. То есть микроэкономики 90% с лишним процентов семей не безграмотны. Отсюда множество проблем. И эти проблемы начинают рождаться уже от того, что сначала даже после свадьбы, как распорядиться деньгами, которые подарили им на свадьбу. И начинается и дальше больше. А кто зарабатывает больше? А как потратить? Аж а почему не хватает? И пошло, и поехало. И дальше больше. А если еще развод, дошли до развода, то вы сами знаете, как много здесь проблем возникает финансово. Все из-за неграмотности. Люди не понимают, как правильно распорядиться теми, даже теми деньгами, которые у них есть. А уж тем более как правильно их заработать. Здесь еще следующая безграмотность. Поэтому первой причиной, я вижу, не профессионализм Мужчин, в первую очередь мужчин, потому что мужчин, мужчина капитан семейного корабля, а он безграмотный в микроэкономике. Да, он может ворочать большими финансами, там, и бизнесом и так далее, но в, семейной, в семейном бюджете он, он приносит деньги и говорит, вот, на, распоряжайся. А потом на этой почве возникает проблема. А почему ты так? А почему то? И так далее, и так далее. То есть вот вопрос в распределении средств внутри семьи. Вопрос в грамотной микроэкономике. И вот, а потом уже встает вопрос, как зарабатывать и прочее. Сначала научитесь распорядиться грамотно тем, что у вас есть. А потом начинайте это разворачивать еще в больший масштаб. Что значит грамотно? Ну, смотрите, я изучил эту тему, ну, так как семейной темой занимаюсь уже почти 30 лет, и создал учение счастливой семье, и в Академии у нас даже курс такой есть, семейное благополучие, трехмесячный курс, который мы человеку вводим это дело. То есть много чего. Так вот, я занимаюсь, занимаюсь этим, увидел, что эта безграмотность настолько далеко зашла, что люди не могут распорядиться даже любым количеством денег. Маленьким, большим, средним. И на этой почве всегда возникают конфликты. Вот в конце концов, исследуя эту тему глубоко, и используя разные практические ситуации, проверяя это многолетнее, многолетние уже где-то порядка 10 лет, наверное, или даже больше эта практика существует, я пришел к такой практике, которую сейчас я изложу, если вы позволите. Сейчас изложу. Конечно, да, да. Смотрите, исходим из того, что соединяются мужчина и женщина в семью, они на, добровольных, на добровольной основе. Правильно? То есть их под никого туда не завели. То есть все добровольно согласились создать семью. Значит, они добровольно приняли условия, что они равны в этой семье. Никто не... Ну, есть, конечно, случаи, когда там вводят в свою семью чуть ли не служанку и так далее. Это другой вопрос. Я говорю о нормальной семье, которая создавалась там на любви, на каких-то отношениях, на каком-то стремлении к счастью. Так вот, это равные партнеры. Почему же эти равные партнеры дальше начинают действовать неравно? И часто инструментом неравенства являются деньги. Я зарабатываю деньги, значит, я хозяин половин. Главный, главный, да. Это в принципе неверно. Ты зарабатываешь, но извини, а всю инфраструктуру э, тыловую, кто тебе создает? И если ты принял этого человека, вот мужчине говорю если ты принял эту женщину свою, э, с ней создал семью, значит, ты принял ее как равного? Или ты что? Ты рядом с тобой какая-то униженная особа? Зачем тогда женился на такой? Но если ты женился, значит, это ты принял, так вот, равная, то, что она вкладывает в тебя, вкладывает в тебя в то время, когда ты спишь, в то время, когда ты работаешь, и так далее, она занимается детьми и хозяйством, даже если она не работает, даже если она не приносит деньги в семью, она полноправный э, распорядитель твоих вот этих финансов. Половина денег это ее. Делай что хочешь, создавай бизнес и прочее, но половина всегда ее. Вот если ты на эту позицию станешь, вот тогда ты мужчина, вот тогда ты действительно в микроэкономике понимаешь что-то. И тогда в твоей семье на этой почве никогда не будет проблем. Но это так, затравка, могу дальше рассказать. Вы знаете, это очень, очень интересная история, то есть вы видите корень проблемы все-таки в некой культурности, да, в культурной, вот в патриархальности, да, когда все-таки мужчина, он по определению в нашем обществе считается немножко более доминирующим, чем, чем нет, нет, женщина. Наоборот, Алексей, наоборот, я как раз ухожу от патриархальности. Патриархальный я тогда он, я хозяин, я плачу, значит я хозяин. Нет, это не mm -hmm. так. Наоборот, вот он что приносит, что зарабатывает, что у него на карточке, на счетах. У него, какая у него собственность? Все это пополам, все это пополам с женщиной. Иначе зачем ты женился, если ты ей не доверяешь, если ты на нее, к ней так относишься, тогда не имеет смысла этой семье. Но если это пара, то ты должен всем этим поделиться с ней. Да, она может, ты можешь переписать на нее половину своего бизнеса. Можешь по-другому как-то, вы можете обговорить это. Она тебе это все отдает в управление, распоряжайся. Ты работаешь, ты также с этим бизнесом, но половина доходов ⁇ это все-таки ее. Вот тогда это не патриархальность, наоборот, это равенство мужчины и женщины. Такой современный сейчас подход должен быть. Нет, я-то полностью с вами согласен, я абсолютно на этой позиции нахожусь. Кстати, хочу в дополнение сказать, что вот ну, как в силу, в силу специфики, чтения деловой прессы и так далее, ну и в силу того, что я как бы в том числе как финансовый консультант, как человек, ведущий дела своих клиентов, в том числе и высокообеспеченных, я обязан смотреть на юридические аспекты, на аспекты разводов и так далее. Друзья, обратите внимание, да, мы же ну, видим вот эти разводы, разводы ультрабогатых людей планеты. Да? Ну вот последний, наверное, такой самый громкий, это развод 4 Би. Да, которые были вместе, они были вместе больше почти 30 лет, они были вместе. Посмотрите, там же все хорошо. Они остались друзьями, совместные дети, совместные пресс-конференции, причем видно, что они улыбаются друг другу именно по-дружески, да. По деньгам все абсолютно прозрачно, понятно, ну, то есть он богаче, она беднее, но извините, он богатейший человек в мире, а она сейчас пятая богатейшая женщина планеты, да, все абсолютно прозрачно и по, по договоренности, да. Посмотрим на российский пример, вот кого из развития. политики нет, политику брать не буду, политика все тихо у нас, да, там, там не публично, да. Ну, мы, наверное, все обратили внимание, что у нас все Политики после некого события все развелись, да, такое ощущение, что спустили примерники сверху, да, и а, пошло-поехало. Но если мы берем бизнесменов, жизнь которых пресса, в общем-то, освещает достаточно хорошо, то там, пожалуй, только Роман Абрамович вот, ведет себя порядочно, а все остальные нет. Потому что, смотрите, Потанин оставил жену с трехкомнатной квартиры, и все. Да, все остальное как бы не его и как бы нажито, так сказать, не, не в браке, а когда-то еще. Мордашов, абсолютно такая же история. Да? То есть э, российские суды при этом становятся именно на, на, на, на сторону наших олигархов. Да? И единственный Я такой, ну, квазиположительный пример, хотя он тоже плохой пример, это разводчатый рыболовливых, где уже пять лет жена бегает за мужем, претендуя на миллиард долларов, да, бегает. Почему? Потому что семья достаточно давно переехала за рубеж, там все по английскому праву, хорошие юристы, ну, так сказать, он, он по-прежнему пытается не отдавать, но рано или поздно, так сказать, добьют, да. Обратите внимание, вот любая западная история, где, согласен, действительно финансовая грамотность развита уже несколько поколений, да. Там все нормально, да? Как только мы выходим вот в нашу плоскость, да, мы видим какие-то скандалы, конфликты, и действительно желание досадить. Любыми средствами отдать 50%. За рубежом тоже много таких примеров. Я утрирую, конечно. немножко, вы живя на Кипре, наверное, немножко. Я считаю, что в России, да, культуры меньше, но вот это финансовая, неравноправие между мужчиной и женщиной, оно на Западе не менее сильно проявлено. Оно иногда завалировано тоже, но это тоже зачастую существует. Я же предлагаю вот именно такой вариант. Изначально муж с женой это равные партнеры, которые ведут дальше все вот именно пополам. Если женщина даже зарабатывает, она тоже все это делит тоже пополам. Да, Если да, да. женщина больше зарабатывает, это тоже все делится пополам и так далее. То есть таким образом все выравнивается и нет никаких проблем. Вот это вот сразу снимает огромный класс проблем. И что здесь особенно тоже важно в, этой вот, в такой системе? Мужчине нужно обязательно вникать в суть микроэкономики. понимать, какие расходные статьи какой вообще расходный бюджет? Сколько надо туда-туда-туда. Это вместе обсуждается. Это все, это все открыто. Все. Мало того, с определенного возраста, где-то после 10 лет нужно, чтобы дети тоже участвовали в составлении месячного бюджета семьи. Они, чтобы понимали, что и как происходит, какие расходы, куда, что как, и так далее. То есть постепенно семья вот таким образом становится финансово грамотной, на, микроэконом на микроэкономике. Она потом и в макроэкономике тоже будет достаточно грамотной культурной. И в инвестициях это... она тоже будет успешной, совершенно верно. Почему, кстати, поделюсь, поделюсь своим опытом очень коротко, потому что еще там, я думаю, что еще вопросов 5 нам нужно ответить, я прям их вижу, я не могу их не задать. У меня есть прекрасные клиенты, семейные пары с так называемым европейским раздельным бюджетом. Они очень любят друг друга, совместные дети, совместное имущество, но просто так повелось у него свое... Дело, у нее свое тело, у них есть раздельные счета, раздельные накопления. То есть для меня это как два отдельных клиента. При этом полная гармония во всех вопросах. Они вот научились, как европейцы это умеют делать, объединять те деньги, которые необходимо объединять для поддержания домохозяйства. У них нет никаких конфликтов, да, ну вот как бы накопление держат раздельно. Хотя, конечно, гораздо больше примеров того, как люди действительно 50 на 50. Еще соглашусь с вами, что женщина в России сейчас зачастую зарабатывает больше мужчины. Много таких примеров. И, кстати, вот ни разу не сталкивался с ситуацией, когда моя клиентка женщина, даже думает о каком-то непорядочном поведении по отношению к мужчине. А вот мужчины зачастую... Такие мысли допускают. Так, значит, коротко отвечая на вопрос, а как же все-таки начать и не бросить, друзья, ну, стратегию надо делать. То есть, если вы понимаете, зачем вам все это нужно, зачем вам нужно, вы же про инвестиции спрашиваете, да, зачем вам нужно инвестировать целеполагание. То есть, если вы себе визуализируете, поймете, ради чего вы это делаете, пассивный доход, вилла в Испании, там, еще что-то, еще что-то у каждого свое, да, то вот это стратегическое планирование, визуализация, они вам позволят действительно начать и не бросить. Ну, а финансовый консультант под подскажет решения финансовые, которые позволят, которые тоже удобны с точки зрения того, чтобы начинать и не бросать. Так, вот вопрос. Вот я готов подписаться, я много раз с этим сталкивался, я не знаю, как его решать. Как вести бюджет, если одна из сторон этому сопротивляется и аргументация не помогает? Выше было еще несколько вопросов на эту тему. Как вести себя в ситуации, когда один из супругов, ну, условно, финансово грамотен, либо стремится к финансовой грамотности, а другой нет? И неважно, мужчина, женщина. Вот как вот, это, для меня это сложный вопрос, я не знаю ответ на этот вопрос, ко мне с этим приходит Алексей, а как вот мне продать мужу идею, что мы должны о наших пяти детях заботиться, откладывать и так далее, потому что он транжира. Вот я не знаю, Мои профессиональные компетенции не хватает для того, чтобы ответить на этот вопрос и как-то помочь. Алексей, здесь, здесь действительно вопрос переходит в психологическую плоскость. Дело в том, что есть такое понятие психическая незрелость личности. То есть человек по годам он уже взрослый, зрелый, там ему уже может даже за 40, может даже за 50, а по психике он или подросток, или юноша, но, не, но незрелая личность. И таких на сегодняшний день мужчин, вот, ну в России вот, в частности, хотя зарубежную тоже статистику знаю, в России таких мужчин, в возрасте уже далеко за 50 таких мужчин психически незрелых, то есть еще не мужчин, не состоявшихся мужчин, более 50%. Но согласитесь, с таким подростком говорить о какой-то перспективе, о каких-то там накоплениях, о, о каких-то инвестициях, ну, бесполезно. Он просто, это вне его понимания, это вне его мировоззрения. Поэтому он здесь. предпочитают дорогие игрушки, да. Просто игрушки да, тоже, да да. Да да. да. да, да, да. То есть он, ну, там уже не Чупа-Чупс, например, а ну, машина там. BMW, да. Тут, а, по есть, сути, вот... а по сути, это одно и то же. Так вот. Здесь именно психическая незрелость, это, конечно, беда нашего общества. И психическая незрелость у мужчин, она значительно чаще встречается. Женщины тоже, кстати, женщин тоже, небольшой, немалый процент, это процентов 40 женщин психически незрелых. Несмотря на то, что они родили, у них есть дети, у них есть семья, там даже бизнес, но она незрелая женщина. И вот это тоже сказывается. Ну, а как правило, два сапога пара, зачастую, если рядом с женщиной психически незрелый мужчина, женщина милая, посмотри на себя. А ты зрелая? Может быть, ты в другом незрелая? И вот это две незрелости и притянулись. Поэтому здесь совет один. Стать зрелой личностью. Вот на эту тему у меня даже специальный курс есть. Гармоничное развитие личности. Десять месяцев я человека вывожу в зрелое состояние. Но это уже личность рядом с которой обязательно присутствует тоже зрелая личность, то что или это в процессе вот такого, знаете, взаимодействия трансформируется в зрелую, рядом находящуюся, или это исчезает, появляется другая зрелая и уже совершенно другая пара. Ну то есть зрелая личность должна быть хотя бы одна в семье, она формирует и другую, переформатирует другую личность в зрелую, или э, притягивает э, третью, которая станет парой. Понимаете? Зрелость, вот что нужно, вот на что надо обратить внимание. Это серьезная проблема, но есть э, вполне конкретные методы, пути становления зрелости. Раньше, обратите внимание, вот, э, э, тема зрелости это не новое дело. Во все века у всех народов, вот в древности, у всех народов было такое инициация мужчин и женщин на зрелость. Их У них был специальный экзамен, это у всех народов, понимаете? Это не что-то разовое где-то в одной какой-то стране. Нет, у всех народов это было. Было понятие зрелости. И незрелого не выпускали в нормальную жизнь. То есть он был изгоем в обществе. Он не мог участвовать в общих собраниях, он не мог принимать решения, он не мог носить оружие, он не мог, она не могла создавать семью. То есть незрелая личность – это изгой. Сейчас незрелые заполонили общество. Сейчас незрелые чем выше... По ступеням власти, тем больше незрелых людей. То есть, вот сейчас это самая большая беда человечества – незрелость. Поэтому, милым, если вы хотите иметь достаточно адекватную обстановку в семье, в первую очередь, станьте сами зрелыми. Я говорю, вот курс гармоничной развития личности гарантированно вас выведет. И потом примите решение. Через какое-то время посмотрите. А ваш партнер созревает на ваших вот зрелых энергиях или нет? Если нет, меняйте партнера. Ну, вот так. И не бойтесь этого абсолютно, да, кстати, на самом деле. Я добавлю, что да. Алексей, ведь от этой незрелости, от такого поведения, от такой деформации в семье страдают же дети, поэтому надо же думать об этом хотя бы потому, что, кстати, следующий вопрос про, про детей как раз будет, да. Я единственное, вот здесь добавлю свои пять копеек, что на, на, на своем уровне, когда все-таки нам, вот, когда мы сталкиваемся с такой проблемой, то у меня очень четкая рекомендация всем нашим консультантам всегда, вот если мы понимаем, что там за спиной у твоего клиента есть какой-то конфликт, не пытайся с ней или с ним ни, ни о чем договориться. Это бесполезно. Тебя потом торпедируют, вы ничего не сделаете, да потому что дома потом в любом случае найдутся аргументы, либо будет запрет какой-то, да? либо просто отговорят. Да? Поэтому единственный способ, если финансовый консультант на, на встрече да, идентифицирует этот конфликт, единственный способ прервать встречу, прервать финансовую диагностику и ну, привести второго партнера на встречу и вот вторая встреча совместно это уже финансовая диагностика где консультант выступает в роли такого взрослого или даже родителя да и он задает зачастую очень некомфортные вопросы но они зачастую очень сильно помогают людям понять перспективу да, на что ты будешь жить на пенсии да, где ты хочешь чтобы учили учились твои дети Туда, а, ты при... хочешь, чтобы при... при... А деньги при... на это есть? При... Да, при... а нет да, а что еще, консультанты, они вообще, как бы, они вообще могут задать вопрос, а что будет, если ты, ты хорошо, ты красавец, ты предприниматель, у тебя красивая машина, ты успешный, мы видим это, да, молодец, да? но что будет, если вдруг ты уйдешь из жизни? И вы знаете, вот такие вопросы, они иногда так невероятно прокачивают зрелость человека, потому что внезапно человек, у человека глаза раскрываются, он говорит, а я не знаю, а у меня проблемы с партнерами, а у меня сложный бизнес, а у меня какие-то долги, а у меня все висит на мне, а что можно сделать, чтобы этого избежать? И там уже возникают какие-то инструментальные решения, там, например, страхование жизни, условно говоря. Но самое главное не это, а самое главное то, что даже вот так, такая работа, такое вот задавание вопросов серьезных и взрослых, оно очень сильно раскачивает в хорошем смысле психику человека, и иногда оно помогает... Э -э ну, сделать некий шаг хотя я согласен с тем что конечно это вопрос в большей степени психологической проработки друзья я вынужден задать под вот последний вопрос вопросов вот около 40 да вот мы к сожалению рассмотрим три я извиняюсь но это просто жанр коротких эфиров достаточно да поэтому э, ну, видимо видимо наверное нам с Анатолием сразу надо договариваться о продолжении э этого общения да но вот к сожалению я вынужден это сделать, я вынужден следить за временем. Да? А, вот вопрос следующий. Стоит ли привлекать к этому процессу, ну, к процессу управления финансами, микрофинансами детей? И если да, то с какого возраста? Стоит ли детям показывать всю а, подноготную а, финансы в семье? А, не появится ли запросы формате: вы себе на пенсию накопили, можете мне машину какую-нибудь купить, а на пенсии я вас обеспечу. В общем, привлечение детей из какого возраста? Классный вопрос, важный. Да, <связывая> учитывая, что сегодняшние дети, это другие дети, чем даже поколение назад, то этот вот возраст, когда детей нужно вводить в решение семейных вопросов, он все снижается. И на сегодняшний день я думаю, что такую тему, вообще вопрос... О деньгах, о финансах, о том, как это все, с, откуда возникает, куда уходит и как это... Это нужно вести уже где-то начиная со школы. То есть даже, может быть, раньше, может, 6 лет такие разговоры вести. Но вот более такой грамотный, более глубокий подход, это вот с 10, 11, а в 12 лет уже точно должен, должны дети разбираться в этих вопросах. Вот это мое мнение. Ну, я абсолютно здесь соглашусь. Мне кажется, вообще сложно найти какие-то вопросы, по которым мы принципиально не согласимся. Я единственно поделюсь опытом, единственное скажу, что это опыт личный. Да? То есть в данной ситуации я транслирую на вас личный опыт, да, это не какая-то рекомендация и в вашем случае будет по-другому. Но мой личный опыт заключается в том, что да, со школы, причем чем раньше, тем лучше, ну то есть первый класс это уже вполне нормально, дети уже должны понимать, что такое деньги. Мой опыт таков, что своих сыновей у меня 14 лет и 9 лет, ну, то есть они оба уже полностью подходят uh, в эту группу. Uh, у них есть карманные деньги, собственные деньги, у них есть механизм зарабатывания денег. Но ну, поскольку их, в их жизни аналог работы – это школа, то, соответственно, они получают мотивацию определенную, определенные бонусы за хорошую учебу. Ну, у них нет других просто способов, да. и школа действительно – это некая модель будущей работы. И у них есть карманные деньги, у них есть механизм, зарабатывание денег, то есть они понимают, при каких действиях со своей стороны они получат и сколько они получат. И что очень важно, с чем вот никто не может смириться, и даже мне очень сложно смириться, но дети вправе распоряжаться своими деньгами. Хочет твикс – твикс. Хочет спрайт – спрайт. Ну, как бы тут, понимаете, хочет игрушку какую-то, он за свой счет хочет ее купить, да, значит, я поеду и куплю. Я могу отговаривать, я могу давать какие-то аргументы, контраргументы и так далее, да. Но, в принципе, поскольку реально ничего плохого они в этом возрасте на эти деньги явно не купят, ну, у них просто нет такой возможности, да, то, в общем-то, надо давать детям возможности в том числе, совершать ошибки. Я купил какую-то ерунду. А да, половине свой бюджет, ну, так как, как бы лучше, чтобы он в 9 лет или 8 лет с этим столкнулся, нежели он столкнется с этим 40 лет когда это будут уже половина от его многомиллионного состояния. Вот, с моей точки зрения это тоже достаточно хорошо работает. Повторюсь, это опыт не универсальный, но, как мне кажется, именно механизм зарабатывания денег, само право иметь деньги и право распоряжаться деньгами, это то, что очень сильно поможет вашим детям. И не бойтесь, что они что-то сделают не так, пусть сделают не так, потом пожалеют. Это их научит гораздо лучше, чем любые лекции с вашей стороны. Друзья, вот, вот, примут... да. Да, Анатолий, да. вот это, но я здесь поддержу, Алексей, вас вот в таком в такой постановке вопроса по отношению к деньгам детей и подтверждаю, да. действительно, и вот последний ваш пункт, что дети должны сами распоряжаться деньгами, которые они сами получили, заработали. Обязательно. Это обязательное условие, чтобы они сами имели возможность распорядиться. Иначе теряет, теряется мотивация, иначе теряется инициатива, творчество и так далее. Вы губите на корню тогда это все. У меня тоже такие, такой же подход. Сын заработал деньги и купил супер телефон я говорю, слушай, ну тебе рано такой телефон, тебе же, ну просто он не вяжется с твоим школьной, с твоей школой и так далее. Ну и действительно через неделю его поймали в тём углу, отобрали телефон. А, да, а отобрали телефон, да. Так, но зато он приобрел опыт, он понял, что должно все быть в соответствии. То есть это это же модель жизни, Это, ну, а в жизни как бывает? В жизни так бывает, только так бывает с, с, с вещами гораздо более серьезными, поэтому я, я соглашусь с вами. Ну, комментарий по поводу того, а, а кто будет стоматолога оплачивать, ребят, ну, после одного ТВИКСа он вряд ли пойдет к стоматологу, да. А я, я вам честно скажу, что вот э, несколько нерациональных трат, и когда они понимают, что их бюджет вот, он, вот, вот так вот прыгает, да, и на каком-то этапе денег стало мало, они начинают сберегать. Они начинают сберегать. у нас еще есть четвертый, четвертый такой такой секретик Он заключается в том что мы позволяем детям инвестировать у нас есть ну как кошелек мамы и папы есть нечто вроде депозит там есть процентная ставка вот ты можешь инвестировать но тогда через месяц ты только можешь забрать то есть депозит с ограничением снятия да соответственно как бы они вот могут еще туда инвестировать тем самым они могут деньги приумножать. но это в этой ситуации они же возможностью купить твикс или еще что то если им сейчас это захотелось это тоже достаточно хорошо их хочет друзья я к, к огромному сожалению вот, мне кажется мы только только начали мы на процентов 5 сейчас просто вот обсудили вопросов которые которые идут я, я их вижу мне очень хочется на них ответить но друзья время хоть просто кто хотел бы продолжить продолжить эту тему поставьте просто плюсы кто хотел бы чтобы продолжалось у нас общение на вот эти все темы кому они полезны и кто хотел бы, чтобы еще раз, еще раз мы их подняли. Поставьте плюсы, пожалуйста. Это нам сформирует тогда повестку, информационную повестку дня на, на будущее время. Ставьте плюсы, кому, как и мне, не хватило этого общения, да, и кто хотел бы, чтобы мы в той или иной степени его продолжили. Ну, мне кажется, да, вы можете ставить минусы, если кому-то не понравилось, это не актуально. А, Анатолий, ну, я, я думаю, что мы имеем некоторые обязательства перед аудиторией, и я думаю, что надо будет, конечно, развивать эту тему, потому что, с моей точки зрения, именно вот такое обсуждение, когда мы можем вскрыть и глубинные вопросы, и какие-то инструментальные практические вопросы, оно очень ценно для людей, которые, действительно, в основной своей массе, в достаточной степени финансово неграмотно, и надо открывать глаза на какие-то вещи. И еще прошу обратить внимание нашу аудиторию на то, что Финансы и психология, они очень тесно связаны. И если э, не выстроено отношение, не, гармония личности не существует э, или в очень плохом состоянии, то э, с финансами тоже будет очень ситуация непредсказуемая. Поэтому гармоничный человек, гармоничные отношения и гармоничная финансовая жизнь. Все это за связано Друзья, ну что, на сегодня мы вынуждены завершить. Анатолий, спасибо огромное за интереснейший эфир. И я думаю, что увидимся с вами, увидимся дальше, потому что явно совершенно есть интерес со стороны аудитории к этой, казалось бы, достаточно, ну, так сказать, не финансовой, не инвестиционной и даже не вполне экономической тематике. Спасибо вам большое, хорошего дня. Благодарю вас, до свидания. Да. До свидания.